Лелея холодных рук ты был со мной тогда в дороге. Шара ужасная была, Так душно было ты бы. За все тебя